Привет, привет. Кому Солдович? О, -о, -о. что-то ты в этой как ты... странной рубашки. Да он в пижаме до сих пор, он только вылез из кровати. Как пижама? Да, это итальянская дорогая шелковая рубашка. Ой, ё-моё, да. как, а сами, у меня как пижама... мы с тобой отстали от жизни. А, а у меня пижама точно такая же. А вы все в казарме, вы все, у вас все так... В казарме пижаму не выдают, там выдают кальсоны. Вы, все вы живете как в одной конюшне дезапплицерованной. Вы не камельфо. живете, не по феншую, я вам хочу сказать. Не по фен? Кому? Чего ты ругаешься? Фен... Не, мы по фену, по, фен... по... по, фен... по, по фен... Фен... Повторяем... пожалуйста. Куда ты пропал, газде С конем со своим. Конец. А. Если бы я имел коня. Это, а -а -а -а -а. это был бы номер. Юра, только я тебя умоляю. Во время эфира да. не включай никакую дополнительную аппаратуру. Это создает. А я не включаю. Она сама, видимо, или включается, или отключается. Не. И, и, и наушники на стол не бросают. Ну да. Потому что они, они начинают фанить сразу. Ну, да. Так. И не перемещайся! Что ты как не неродной? Я сейчас, вообще... я сейчас вообще от вас уйду. Злые вы! Уйду Ты еще в конце каждой фразы добавляй слово «в натуре», если уже решил по фене говорить. Я не по я теперь модный, видишь? О, да не то слово! Это нам пора уходить, мы по сравнению с тобой какие-то лохи позорные. Ну тут спорить не буду. Так, ну что, братцы, начинаем? Поехали. друзья! В эфире канал Нью и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр! Привет всем! Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Привет, сын! Здравствуйте, товарищи! И старший лейтенант Пиджак из всеми ненавистного Израиля Юрий Гемельфарб. Итак, дорогие друзья, мы начинаем, но я предупреждаю, что и точнее напоминаю, что мы три мозга мирового правительства, топило, тайное общество полковников и лейтенантов в оппозиции, и поэтому мы обсуждаем только самые важные вопросы, и вот самый важный вопрос пришел к нам из как раз логова, в котором засел Юра. Это то, что две мамзели, они призвали к окончательному решению навсегда завершить проект Израиль. Это, дело в том, что они э, решили, что э, это основа одни из основательниц движения Black Lives Matter, BLM, э, и это письмо подписали более 500 ведущих политиков, это Патрис э, Хан Каллас. Э, Каллас э, не перепутайте, э, они заявили, что... Палестина ⁇ это Южная Африка нашего поколения. Если мы не предпримем смелых шагов, чтобы положить конец империалистическому проекту под названием Израиль, мы обречены. Это, так сказать, основа движения БЛМ, как выясняется. Они сгоями считают. Вот э, так вот, э, не больше и не меньше. Но прежде чем мы начнем обсуждать, дорогие друзья, у меня вопрос. Мы же должны быть толерантными, э, мы же должны быть политкорректными. И вот вопрос, как называть вот этих двух э, мамзелей, которые подобное заявили. Если мы не можем сказать, что это две черные дуры. Это расизм. Это ни в коем случае нельзя говорить. Не-не-не, да, да. нельзя. Мы так говорить не будем. Если сказать, что это две тупые, лохматые пизды, это тоже нельзя нет, сказать. Нет. Это сексизм плюс ущемление прав лысых. Это ни в коем случае Ч нельзя чего, говорить. Чего? Кого? Кого? Моих? Да, Мои? да, так вот я Мои? и говорю... Не не трожь, не трожь! Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Мы не будем так говорить. Если сказать, что это две ебанутые, это тоже нельзя так сказать. Это ущемление прав нормальных, потому что на нашей многострадальной планете ебанутых 90% населения. А также нельзя сказать, что это были две американки, потому что 90% населения земного шара мечтает о двух вещах. Первое, чтобы Америка развалилась. Второе, чтобы получить Гринкату. Да заткнись ты, сока уже, пожалуйста, ты меня бесишь, падла! И как, дорогие друзья, мы будем определять вот этих двух... Э э э э а я не знаю, Жестко, Жесткое вступление такое. Прям, это, я, как, это Это самое, я, я знаешь, как вот э, журналист, политолог, мне сложно даже сразу подобрать слова. А потому что вы не понимаете борьбу. А, а, Во-первых, не только две они. У нас еще в Конгрессе также выступил Омар из Сомали, представитель Конгресс, конгрессу, там четыре, они называются такой склад, отделение. Угу. А они все, понимаешь как, они же это из благородных чувств делают. Вот вы сразу их начинаете обзывать. Там, что они да мы не обзываем, делятся. мы определить хотим. Да, ну вот да, они да. борцы за свободу, они как раз за равенство. Они говорят, они как раз за нас. За, за нас да, они говорят, чтобы избавиться от антисемитизма в мире, в первую очередь надо избавиться от Израиля, от евреев. Если не будет Израиля и евреев, не будет антисемитизма. Логично же. Не понял. И я не понял. Они говорят, чтобы не было антисемитизма, чтобы антисемитизма не было. Для этого надо, чтобы не было евреев. Слушай, подожди. Ну, а, уже... а они с антисемитизмом так борются. Не было анти, антигерманизма, надо ликвидировать Германию. Чтобы не было анти-фр-франкизма надо ликвидировать Францию, чтобы не было рус, русофобии, надо ликвидировать Россию. Я так понимаю? Правильно. Что ты логика не проследуешь? Я... Мир, мир во всем мире, мир на земле будет. Они, они, как, раз, они как раз борются с этим со всем. Они говорят, что вот раз такая у нас проблема с антисемитизмом. Надо избавиться от семейтов. Mm -hmm. Ой, да ей. Подожди, очередь, а... в первую очередь, надо избавиться от их, от их от этого главного офиса. От Израиля. А, а! Понял. Вот это Понятно. вот самый центр, центр вот этого самого всего, самого одержительного, да? Да. И, кстати, Юр, прости, пожалуйста, я очень плохо знаю э, э, американские проблемы и вопросы религии и атеизма, а вот, допустим, большинство черного населения, в том числе и члены БЛМ, какие религии они исповедуют или могут исповедовать? Ну да ладно, наверное, нихрена ни хрена не исповедуют, они, наверное, обдолбанные наркоманы в основном. Но а -а -а. вообще-то очень такие религиозные люди, раньше, чернокожие американцы, были очень такие религиозные баптисты, mm -hmm. они ходили в церковь в каждую воскресенье, были очень верующие. Mm -hmm. Потом те, которые из них стали, оказывались в тюрьме, из тюрьмы они уже выходили. Бухавидами, Они выходили и мусульманами. Ага. Вот Фармон, там, это вся эта нация ислама, это все они из тюрьмы выходили. Вот я ага. знаю, я знаю нескольких таких чернокожих, которые вышли из тюрьмы, и они мусульмане, они там принимают ислам. И э, они все равно остаются бандитами, но теперь уже э, они, свини... бандитами. Но они свинину не едят. Ага. Ну, это первое так. дело. Это, самое... это все объясняет, это самое главное. Подожди, а евреи тоже вот. свиньи не идят? Что с самими евреями? Мы же сказали, что уже решили с ними вопрос. Избавиться <с> от твоего ненавистного нам Израиля, антисемитизма не будет. Все, ага. антисемитизм закончится. Они это. они борются так с антисемитизмом. то есть ты пошел, пошел от обратного. Есть, mm -hmm. Ну, и... чтобы, ну, да, там бороться с чтобы, ну, чтобы бороться с. Ну, я понимаю, это логика, это логично, чтобы бороться с кариусом в зубах, надо перестать чистить зубы, зубы выпадут, и кариуса больше не будет зуба. Так, так подожди, проще сразу выбить все зубы. Или, ну, можно и так, но это не гуманно. Или там, бороться с грязью, чтобы бороться с грязью, надо не мыться. Вот, вот, не не... Хорошо, я вам более казарменному такому примеру приведу. Вот смотри, когда в казарме начинает что-то вонять, и воняет, и воняет, там параша, там что-то еще, что-то сгнило, что-то воняет, солдаты не мытые, под воняет. Если не проветривать частый казарму и не умирать, mm -hmm. они к этому запаху привыкнут и перестанет вонять. Точно. Вот да, логично. но, Юр, но при этом... Я Если же, ты что воняешь, ты не моешься, и ты воняешь. И ты через какой-то момент ты привыкаешь к этому. Ты говоришь, я не пахну, у меня... у меня все нормально. Да, но, но при этом ио практика подсказывает, что э, при этом половина солдат заболеет обязательно какой-нибудь денью, вот, а вторая половина э, просто будет вшивая. Я это видел, э, в реально. Вшивые да, и, и больные. Вот, э, в этих, проблема армии. Да, это, конечно, безумно все интересно, но понимаете, друзья, дело в том, что. Подожди, подожди, подожди. Смотри, тут же не только в белом. Вот э, Я сейчас был э, как раз на митинге против антисемитизма в Майами. Mm -hmm. Я не знаю, сколько миллионов человек живет в Майами. Это огромнейший город. Огромнейший. Есть музей Холокоста здесь. Вот они организовали это музей Холокоста. Потом был митинг там в поддержку Израиля. Никто не пришел. Несколько человек пришли, чего-то там помахали. И то это были в основном израильтяне, которые американские евреи вообще не явились. Американские евреи защищают этих всех. Ну, этих всех. Они... а То, что Амар сказал в Конгрессе, что от Израиля надо избавиться, потому что тогда с антисемитизма, антисемитизма не будет. А Блинкин ее защищает. Евреи. Наш глава Госдепа. А Камала Харис защищает это все сама черная, муж еврей левый левый левые они все они все левые, а рядом у нас есть такой городок Бокурутон, один из самых богатейших городов Израиля, богат одни евреи живут там все левые богатые, так там специально провели в поддержку Палестины митинг, посмотрите на видео у меня, кстати, на последнем, это да. на последнем капитанский солдат тысячи они идут и кричат чтобы из израиля избавиться от евреев, долой, и все молчат никто страх страх отцов это рабство сынов боятся или думают что это пройдет когда люди живут богато и жирно они останутся ленивыми они думают а да ничего про Германии. как германия прекрасно все пройдет это все так мы это тут причем мы нормальные люди а а... поэтому у нас у нас в правительстве да, до хрена... Этих левых евреев, которые это же и поддерживают. Они это поддерживают. Мы сами во всем виноваты. Знаешь, поддерживали большевиков. Думали, вот сейчас будет равноправие, сейчас будет право. Нифига себе поддерживали, паровозом шли. А потом их же погнали туда же в нацистской Германии первоначально этот Тельман, они его поддерживали поддерживали, поддерживали потом сказал Тельману отдать голоса в пользу Гитлера все нормально, поддержка немцы, все нормально Гитлер это просто такая вот сейчас идет такое все пройдет, мы не религиозные, мы немцы у меня железный крест с Первой мировой войны все зашибись то же самое у нас в Америке происходит Железно. сейчас я скажу, у нас Цены на все выросли в три раза уже, как вот пришли, товарищи коммунисты, все, сейчас в Майами ни к чему не подойти, ничего не купить, строительные материалы выросли в четыре раза, еда выросла в два раза, цена, да? все. бензин горючий выросла тоже в два или в три раза, и от этого всего девальвируются деньги, начинается инфляция огромная. Сейчас экономика что тоже будет похерена, а у Китая она процветает, идет у России, экономика стала, смотри, как здорово расти в России, все здорово, рубль укрепился, все хорошо, потому что нефть пошла вверх, а кто будет в виноват? Вот, бы... угадайте, с трех раз, вы еще? будет виноваты, в Украине что творится, кто в Украине сейчас виноват, евреи будут виноваты тоже, в Израиле что сейчас творится, все это началось. Все это началось 20... с 4 ноября, и уже как приняла целые обороты 21 января. Войны начались, атаки начались, обнищание населения, экономики начались. Ну, в Израиле понятно, кто виноватый. Там другого Там больше нет. А везде в будем виноваты. Правильно. Я так смотрю, очень, очень странная интересная нация. Дело в том, что э, единство достичь очень сложно. Мне сразу вспоминается Исаак Бабель с его одесскими рассказами, когда Беня Крик грабил, как раз, э, будучи сам евреем, грабил богатых евреев. Ну, вот да, они А, а, а тот, тот же Сава Морозов и все. Они кого поддерживали? Кого они финансировали? Думали, что их обойдет. А БЛМ у нас все, у нас БЛМ уже стало не каким-то движением, это партия. Это mm -hmm. партия, которая миллиарды, миллиарды долларов, и которая уже диктует, что надо делать. Значит, что у нас произошло? В день, когда убили нашего святого героя, мученика, э, эти нацисты полицейские, убили Джорджа Флойда, в этот да, день Госд... Господ... Ты что... Ты Сай что? Николян. На колено, возьми колено. На колено, быстро. Прости меня, самужа. Васенька, дуру грешную. Вот, он был в вот, некоторой, степ он... некоторой степени зависим. Вот так скажем. В и некоторой нет. степени зависим. И, и, угу. а, а, а, мученик. То есть, иконы сейчас в золотом гробу похоронили этого, этого святого человека. И а, в этот день во всех посольствах и консульствах американских... Должен был висеть флаг БЛМ. Угу. Вы в курсе? Нет, не в курсе. Вот, да, да, чего, да, вот как вот наш господин госсекретарь Госдепа это сделал. Он сказал, конечно, добровольно каждый посол может сделать, представитель угу. консульства. И как ты думаешь, все они добровольно это сделали? Колхоз дело добровольное, мы это знаем. И все да, говорят, Конечно, говорят. конечно. А попробуй не сделай. И тебя, значит, уволят. Ну, типа, я себе представляю, флаг с Трампом выяснить на наших посольствах, поддерживает Трампа, был. Чтобы... Теперь а, а, что-то еще они такое. А, ну вот этот, значит, музей Холокоста в Майами, где собралось четыре инвалида. А, а, протест против антисемитизма в мульти в огромном городе где очень много евреев живет там открылась выставка в честь Джорджа Флойда вот тебе пожалуйста Джордж Флойд там целая выставка этого мученика его в принципе сравнивают с детьми сожженными в печах со стариками гражданским населением вот он примерно подходит под музей Глокост. А полиция это вот нацисты, которые, эсэсовцы, которые вот так вот, как евреев, немцы загубили с Почему это сделал? Некоторые там начали выступать, послали их к чертовой матери, те, которые эти музеи этот ну, содержат. Да потому что у музея денег нет. А у БЛМ деньги есть. Вот и все. Вот вам и ответ. Да, но э, тут же э, я хочу дополнить то, что ты сказал. То есть Сейчас вот в частности эти несчастные арабы, которые угнетаются злыми евреями, они распространяют информацию о несчастной политической девочке, которая была убита проклятыми сионистами. Только одна маленькая деталь – эта девочка оказалась живой москвичкой, и эта фотография была спутенижена с Инстаграма. Это вот одна только маленькая ремарочка. То есть это так было действительно на самом деле. Но я хочу сказать, что этим все дело-то на самом деле не ограничивается. В частности, в Соединенных Штатах тоже, как стало известно, ректор Радгерского университета, ведущего вуза Нью-Джерти, вначале осудил антисемитизм, а после протеста пропалестинской студенческой группы извинился за это свое заявление. И это сделал никто иной, как Рис Моллой. Но этим, опять же, дело не ограничилось, что э, эти заявления никого не удовлетворили. Э, дальше э, организация выпустила заявление, что ректор осудил антисемитизм необоснованно, а э, значит полицейский, де, начальник полиции Дербана, это Детройт, Никто иной, как Рональд Хадат. Он, значит, это американец с ливанскими корнями. Он извинился за то, что лайкнул в фейсбуке статус коллеги «Я поддерживаю Израиль». Он навлек на себя шквал критики в соцсетях и заявил, что он целиком на стороне палестинского народа. Вот как так. Ну смотри, сначала возьмем девочку. Все Давай. очень логично. Смотри, римляне убили Христа uh -huh. с помощью Евреи. И в Иерусалиме, в Израиле, то есть то, что палестинцы говорят, их земля, их территория, он там uh -huh. воскрес. Uh -huh. Так почему до палестинской не могут убить несчастную девочку на земле Палестины? Чтобы она воскресла. А воскресла. Воскресло в России. Почему у изгриев может там воскреснуть, а в России не может воскреснуть? Я не понимаю. Девочка воскресла. Опять же, это вот такие дискриминации. унижения других народов. Поэтому я считаю, что ничего тут странного нет. Если они правда ее убили на святой палестинской земле. И она воскресла в России. Все у все, все, все, все. меня, примерно на все складывается. А я, я хочу сейчас интересный момент подметить, что на данный момент основным очагом, основным да, очагом, скажем так, сионизма, в принципе, до сих пор остается Россия. Давайте возьмем в историческом плане. В историческом плане. Я не беру руководство в ВКПБ, Э, там 1917 -го года Бронштейнов, Аппельбаумов э, э, э, там и так далее. Там, там много фамилий различных мир, у него язык заплетается. Он эти фамилии даже не Гемильфарм. Гемильфарм. Да, ну, да, да, да это естественно. И так, а, это нет, это Юра, будет. ты знаешь, самое прикольное, то что ты, ты бы посмотрел в комментариях, как его фамилию коверкуют наши зрители. Да это, это не ж, то слово. Это, я это, уже вообще, это, это, это общее место. Там, это самое, то, то через Е, то через 1М, то через. Ну, я, я сам по-моему пару раз. Так вот, смотри, первое российское правительство, советское правительство 17-18 года. Второе, кто все-таки был организатором государства Израиль в главной мере? Это, наверное, все-таки у Нет, вообще-то это был лорд Артур Джейнс Бальфур, э, именно благодаря сколько, доктрине Бальфура. Сколько, сколько сил ну, у нас Скажем так, что, что без э, лучшего друга всех бисквитурников Израиля бы не было. Конечно, конечно. Вот тот самый 47 49 год, там же и куча партийных постановлений принималась. Все думали, что это будет 16-я республика Советского Союза, наверное, скорее. А евреи, а, да, а не... а как всегда, наверное... Ну и наконец, наконец, последнее, крайне, смотри. Бога, Сталина, взяли жестко. Опустили, его, опустили, опустили, его, опустили. Его, давай, давай политкорректно говорим. Глаза в глаза этими кибуцами, с коммунизмом, социализмом. Это ж надо так, а потом так раз. И, и опустили. Провязать. Продаться за доллары, да. Иуды. Да. Вот. да, не то слово. Так смотрите, а теперь, вот, значит, вот этот, вот этот сионистский дух проник, можно сказать, в администрацию президента Российской Федерации. Согласен. А, не дали, дали как дух проник в администрацию в Израиле и, и, и в Америке тоже. Ой. Ой. Значит, тут вдруг сказочный национальный лидер открывает памятник одному из самых консервативных императоров Российской империи Александру Третьему, который да. правил с тысяч с 1881 по 1896 год, значит, который был ну, критически настроен к оппозиции и так далее, и так далее, был гонителем наук и всего остального, хотя его называли миротворцем, но дело в том, что какой-то сионистский скульптор, mm -hmm. так самое интересное, памятник открывал, почему консерватор наш, Сказочный национальный лидер. Лично перерезал ленточку и снимал там с него это самое. А мог бы, а а... А бы... А а а мог бы да. Но если, если бы он не был бронзовый. значит Бронзовый? В пиздец. Ну, в Гатчине. Огромный памятник Александру Третьему. Консервативному царю. И он. вдруг э... у него на груди въедливые, ушлые эти самые... Журналисты обнаруживают, что орден Андрея, Андрея Первозванного он был восьмиконечник всегда. А тут вдруг во время речи президента на фоне этого памятника. Сука. Давай вот пойдем. Да шестиконечный. Шестиконечный орден повесили на грудь императора Александра. Звезду Питера. Давида. Не, ну, э, Саша. Хорошо, что не желтую звезду ему повесили. Это да, уже огромное да. облегчение. Поднялся так, такой скандал, что ночью в темноте, при свете там прожекторов и фонариков, скульптор спиривал ножовкой по, по металлу или болгаркой спиривал этот орден сегодня ночью. И к утру уже на шурупах, там, на саморезах прибил, прибил туда орден восьмиконечный. В конечном итоге... Слушай, а где вот этот шестиконечный орден? Я бы его купил. Ну, Сейчас, посмотри, все, фами фами фами фами фами фами фами фамилию скульптора, но, по-моему, она какая-то еврейская. Это был это очень серьезный это... намек на все. Да не то слово. <рошу> <рошу> Я бы такой орден купил. Кстати, а, вот а, у нас, а, вы знаете, на, на гербе американском? <рошу> на американском гербе. Очень если у меня есть это. А, да, Вот американский герб, сейчас я покажу. Его видно. Но, но его не видно, ты куда-то в сторону показываешь. Так ты дома показал. Да, это другое, да. видишь? Ну? И вот на гербу есть сверху... 13... Ты подальше чуть-чуть подвинь его от камеры. Вот. Во-во-во, фокус, фокус хороший, хороший фокус. Во -во. Стрель, видишь, вот сверху над орлом такое круглое, как бы... Это, как... Солнышко. Солнышко. Солнышко. Солнышко, ну. солнышко, да. Вот в этом солнышке внутри. Там из 13 звезд пятиконечный, то есть 13 первоначальных штатов Америки, сложилась ну, пятиконечная звезда. Ну. Это, же, конечно, это не случайно, это еврейская звезда, это не случайно. Это когда у Вашингтона армия погибала, и не было ничего неч кушать, и не было вооружения, то это был такой Хайм Саломан, банкир. Он взял все деньги, отдал Вашингтону на снаряжение армии и кормить солдаты одеть. И тогда смогли они отбиться, отбить британцев. И таким образом мы получили независимость. И когда Хайм Саломан стал нищим, и он нищим умирал, и Вашингтон его спросил, что я могу сделать для тебя. Он сказал, я хочу, чтобы где-то в символике, в американской, было заложено, что мы, евреи, тоже участвовали в борьбе за независимость Украины, что мы такие же, Украины! Знакомые, знакомые, да. Это невозможно, потому что у нас в Конституции запрещено на наши американские символики использовать любые религиозные символы или слова, кроме Бог, что сейчас Леваки хотят убрать. И он сказал, ну шестиконечная звезда это не религиозный символ, религиозный это семисвечник. А шестиконечная звезда это просто была звезда на щите у царя Давида. Она непонятно, что она обозначала. Кто говорит мужчина-женщина, кто говорит баланс. Кто говорит. И вот таким образом евреи смогли вот таким путем всунуть туда, в символику Соединенных Штатов Америки, в Арла Америки, еврейскую э, символику. Вот. Mm -hmm. да это, это ж насколько надо быть прошаренными и хитрыми, вот вообще. Да есть... не то, и... то слово, да, Саня. Это, это рождение, конечно, да не то слово. Я тебе больше скажу, что э, российские депутаты, они все разгадали. В частности, они выяснили, что оказывается э, провал Манижа, ну это певица такая есть, с, вот, вот депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков, он сказал, свинью русским в виде быдловатой таджикской пучеглазой женщины, стебающейся над русскими женщинами, подложили евреи. Это вот, дорогие друзья, сейчас увидите на экране вот этого э, Вячеслава Лысакова. А помощником у него был вот этот интеллигентнейший э, человек, которого вы тоже сейчас видите на экране. Это Леонид Симунин, очень интеллигентный человек, очень интеллигентный. Это глава прокремлевского молодежного движения «Местные», близок к боевой организации русских националистов, впоследствии сотрудник Министерства энергетики ДНР. Я, правда, с другой стороны не очень понимаю, кто подложил свинью. Россиянам, когда э, Елена Вайнга, это певица такая есть, э, она вышла на экраны Первого канала, э, переодевшись в монаха с бородой и спела песню Михаила Круга "Золотые купола" и это было, я напоминаю, на экране Первого канала. То есть она была с бородой, а вот вы ее сейчас видите на экране, дорогие друзья. Я только не очень понимаю, чем не угодил ли, так сказать, россиянам Кончита Вурст с бородой. Но вот так, ну тут однозначно совершенно понятно, что тут опять же виноваты евреи. Вот э, такая была история. Тоже, я, я по-моему, что правда. провалил? Я не понял вначале. Кто чего провалил? В смысле? Э, а евреи вы... провалили есть, манижу. Есть конкурс Евровидения. Да. Да. да. Ну, еврейское видео. Еврейское да, видео. Да, еврейское видео. Вот. Да, ну, это... Она, может... она там с бородой вышла. Нет, Нет ну, ты я, ничего не Я вот, понимаю эту запутанную и сложную историю, но как, так как мы, как Топилов, несем ответственность, мы должны разобраться в этом, да. чтобы народ. Смотрите, мы не можем выступать, потому что мы уже сегодня выступили довольно в такой антисемитской форме. Мы уже часто выступаем в гомофобской форме. Мы часто выступаем. А теперь у нас получается, что мы еще Против транссексуалов. Ну, на да. ну, вырастила она бороду, вышла она с ней, спела э, плот... mm. плотняк. Нет, И нет, нет, нет. Не, не, не. Но тут вывод-то какой отсюда следует. А вывод не... очень интересный. Вывод такой, что давайте рассуждать а, логично. За кого а, борется белые? Я понял, понял, понял. Я понял. Это антисемитская выходка. Потому что она вышла в костюме священника. <на, на Еврейском видео. На Первом на канале. Нет, на Первом нет, канале. Тут, тут, тут, нет, тут, там же какая-то Манижа, да? Манижа да, такая. Да. И вот это вот самое, а там какой-то Манижа. Манижа, Я это Таджикская та певица, <связывающую> которая э, поехала э, на Евровидение. А Ваенга, <связывающую> это русская певица, которая пела на Первом канале. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. И все Но... это дело замутили евреи. Все запутали? Других... <смех> да не то, Других... то слово. Там, понимаешь, еще интересный момент идет. Вот когда вот этот депутат, я уже забыл, как его там, Лысаков, да. а, а, критикует а, менеджмент и а, творческий состав вот этой группы, которая выдвигала этого манижу, он почему-то опять же обвинил евреев. Я не пойму, я начал разбираться, кто, в принципе, создавал российскую, чисто российскую, советскую музыкальную культуру. Мне, мне попадаются все время какие-то гнусные фамилии. Дунагевский, Шостакович, Шу Фрэнкель, Фельцман, Тухманов, Крутой. Я, я думаю... И исполняет они... это все Кобзон русское поле. Да, да, да, да, да. И вот мне интересно... Это, это сколько лет они губили эту культуру, губили, не загубили, и, наконец, двух каких-то там дохлых шестерок подставили, ну, чтобы загубить до конца все это дело. Да не то слово. Ну, господа, Ой, нет, господа. А... Подожди, подожди, я хочу... А что, еще у нас есть тема Нет, а, э, я хочу э, предложить как конкретную идею, за кого борются вот эти белые <звы> и... Американские и европейские леваки. Давайте включим лойку. Они борются за права меньшинств. То есть за тех, кого меньше. А... Ну, за тех, у кого меньше? Нет, за тех, кого меньше. А, я думаю, у кого меньше. А вот давайте сейчас включим лойку. Вот как поется в известной песне? Огней так много золотых у клуба сексуального, парней так много голубых. А я люблю нормального, а он примерный семьянин. Его жена красавица. Я с ним бы справился один, но с нею мне не справится. Ему скажу я шепотком, что оба мы нормальные. Давно уж стали большинством, меньшинствах. Так вот, я делаю отсюда вывод. Леваки должны начать бороться за права нормальных, ибо нас меньшинство. То есть теперь пускай леваки трах... ратуют за право мальчика трахаться с девочкой, они пускай ратуют за права евреев, поскольку евреев 9 миллионов, а арабов миллиард. Пускай они ратуют за права, э, так сказать, гетеросексуалов, то есть им пора за наши права бороться. И, соответственно, BLM, Black Lives Matter, пора переименовывать в NLM, Normal Lives Matter. Вот как а, вы считаете? Какие-то политические такие лозунки убрасываются. А, я, слушаю, да, нам придется продвигаться в политику. Нам надо будет идти в политику. Да, Дело в том, форме, что да. я, да. наверное, это топило, топило, да. э, зарегистрирую как юридическое лицо. Логично. А да. почему нет? Знаешь, Эмиль Фарб, он говорит же верно, потому что это старая вещь, это, это он не он придумал, потому что знаешь, как говорят, евреи – это меньшинство. Да. Мы меньшинство, да. Но в каждой отдельной отрасли мы в большинстве. Же это железно. Это в свое время сказал Жванецкий очень чётко. Звонецкий. – да, что, это… Куда, куда ни влезть, их, их везде меньшинство, а куда ни влезть, везде их большинство. Евреи, но не те евреи, блин. Это вот я назвал своей прошлой передачей. Евреи, евреи, как он но не те евреи, блин. Это не а, сейчас я покажу, что, вот, что за люди, что за народ. Куда ты пошел? Лишенец. Я... Так вот, что а, а, а... это не шарик, а... по-моему. Нет, это не шарик. Это нам кто-то попросил, чтобы мы на один день, на одну ночь взяли этого песика к себе. Ага. Да. И хорошо. вот уже неделю, неделю он с нами, ага. а родителя нету, бросили тебя в зерокину, То есть, боль. я что делаю вывод, что этого песика вам тоже подбросили евреи? Так, может, ну, смотри, мы, мы, вот почему мы не расисты, да, у меня одна, один песик зовут Шарик, второй песик зовут Чурка. А этого мы толком не знали, даже как, как зовут. Нам показалось, что его зовут Логан. Логан. Угу. А, да, это такая... это мар марка автомобиля Рено. Да, ну, Так мы его назвали Логманчиком. Лагман. Подожди, Логман угу. обычно едят? Да, Но это он, блюдо. Он, поэтому она, он, я он предлагаю просто... назвать его Масон. Масон. Ой, вот. ты, тут много не скушаешь тут жрать то нечего на, на один ужин хватит на один нужен хватит а он, на такой, он такой хороший такой ласковый такой знаешь ничего все что хочешь ты с ним можешь делать он такой хороший а <свист> что ты хочешь с ним делать я не знаю сколько у меня может быть собак он не очень молодой ну такой еще и любит всех любит людей любит собак других Mm -hmm. yeah. Хорошо, Хорошо, что, что он, он тебя и... любит, в, хор... а, в хорошем а... смысле этого слова. Кто, кто же у тебя двор охраняет? Кто должен лаять на прохожих там? А и он шар... не лает. Вот, вот он не лает. И, ну, Шарик, понятно, не лает, потому что Шарик там волчара. Значит, а, он сексуальное меньшинство. А он... Только, у меня только э, Чурка лает. А... Эти не лай тоже, я тоже никаких звуков не а, вижу. Кстати, у а, меня все меньшинство. <связано> у них это. Сексуальное все. <связано> а, вот так вот, жестко. Прям конкретно. Ну, да. Кстати, друзья, Юр, как у нас там по сценарию? Мы дальше говорим или что? Ну, дальше все, собственно говоря. Да. Дальше... Секунду, друзья. Ну, просто я не могу, как э, русский человек, но все про евреев, да про евреев. Ну, можно я поздравлю всю нашу аудиторию, все-таки, с днем рождения, Александра Сергеевича Пушкина. Это а вот, он вот, он. вот, да, сегодня <смех> родился Пушкин, наше все, который сказал, мы, добрых граждан, позабавим, и у позорного столба кишкой последнего папа, последнего царя ударим. Это не я сказал в Пушкин. Так нет, а я даже специально вот к э, Чадаеву его стишок вот приготовил, наизусть плохо помню. Но он понравится всем. Я полагаю, и зрителям в том числе любви, надежды, тихой славы недолго не нас обман. Исчезли тюнные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой нетерпеливую душой, отчизны внем призыванием. Мы ждем стомления упования, минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободу горим, пока сердца для чистки, живы. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасной поры. Товарищ, верь, зайдет она, звезда принятного счастья. Россия вспрянет ото сна и на обламках самовластия напишут наши имена. Простите, очень может быть скомка, но очень быстро, очень волнительно. Но эти строки вот, на самом деле... Это когда в школе русский спрашивает что произошло... В России в, тысяча, а, а, в 1799 году все дети сидят. Встает. встает и говорит, что Пушкин родился. Он говорит, правильно, Сема, единственный классик, который что-то соображает. Садись. Говорит, что в России произошло в 1812 году? Говорит, все опять молчат, они говорят, дети, дебилы. Никто не знает ничего. Все тяга, рука, она говорит, Сема, скажу, у Пушкина была оборудована. Но Это не суть Есть, вообще-то говорят, что его вот этот дед Эфио Галибал Да, был это А как же русский написал? У меня в фирменденке стоит столько томов, что русский бы никогда не написал Вообще, он все буквы сдал Да Конкретно И Я да, да. Я скажу такую историю, значит, почему Пушкин Юрий? Я не знаю, был у где-то и или нет, но когда я, значит, служил в посольстве в Москве в 92 году, ну, был дурдом, там, все время кто-то какие-то секреты хотел продать, потом хотел бесплатно дать. там все время какая-то фигня шла, и, и, и тебе звонили, какие-то письма прислали. И часто какие-нибудь письма там прислали в мой отдел по военно-принам без вести пропавших, и, и, а все, я самый младший был по званию, все кидали мне это, мол, читайте и смотри, что там значит, пишут, может быть, кто нашел какого-нибудь американца где-то. Крайний, ну, Но В основном 99% писали люди ненормальные, ну явно с ними да? они пишут Беллигарду. А, и тут вот так вот, реально, вот такая вот стопка, значит, писем, ну, Значит, тогда с бумагой был ну, дефицит, я еще подумал, что вот сумасшедший, у него столько бумаги, и он, значит, все это исписывает на печатные машинки. Такой вот, от руки я не умел читать, я умел тут читать печатные. Вот. И он, значит, пишет, кто еврей в России. Ну, понятно, там Ленин, Сталин, они все, а все там Брежнев, там, все они евреи. Mm -hmm. а, Ленин там, он вообще-то там тоже какой-то ленивый, и Ленин, ну, в общем, какую-то Вот пишет, пишет я так смотрю, там, хочу найти какого-нибудь интересного, это понятно, что они все евреи. А, и смотрю, Пушкин еврей. А он не просто пишет, вот каждая страница он пишет имя, там, отчество и фамилию человека, и он описывает в деталях, почему, как он пришел к этому, как mm -hmm. вот он провел. Разведывать мне такую работу. Я думаю, Пушкин еврей. Елки-палки, я думаю, а что Пушкин-то еврей? Я начал начинать читать. Я сейчас не помню все, я что он писал. Но конкретно у него заключение было Пушкин еврей, потому что он стоит с жопой к России. Кинотеатру! Да меня только сейчас нашло, ну нифига же. Я тоже сразу, я сразу не врубился, о чем он. Но потом... И потом он, говорит, почему Пушкин стоит в жопой красивее, он из-за этого иврит. Вы... А это памятник Пушкина стоит жопой красивее. На Пушкинской площади, да. да. да. Вот, вот, вот, тут аргументов нету, тут больше Да не попрешь, да, это точно. Кто же посадит? Он же памятник. Память, памятник поставили в 1937 году, в день столетия его гибели. В да. 1937. А потом через недельку и архитектора завалили. Мало ли в Бразилии. Это тоже верно. Ну, ему сначала, наверное, какую-нибудь дали там Сталинскую премию. Да, потом э, э, э, как раз и предъявили, почему он стоит к Тверскому бульвару вот этим местом. Да. Mm -hmm. Понятно. Mm -hmm. Логично. Логично. Ребят, значит, я думаю, у этого, который памятник Александру Третьему поставил с орденом... Звезды тоже не светлое будущее перед Это творческая правда. его деятельность. <связать> это называется, доброго. знаешь как? У творческих людей, у журналистов, у писателей, у э -э художников спазм гонорарных сосудов. Ну да, это тоже верно. Ребят, спасибо вам огромное за потрясающую беседу. Итак, друзья, я напоминаю, с вами были капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Всем отличного настроения. Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Горя. А? Ну и я, Юрий Гемельфар, из Израиля. Но я, как всегда же напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал NeuroShort и до встречи через неделю. Пока! Пока!